Не включил запись ну и хорошо блин я перематываю запись убирается <музык> я не могу сыграть у меня пальцы не хотят <музык> пальцы играть В правильном случае я могу его пробовать. Это даже я могу сыграть. Это все усталость и ненависть и боль, безумие, темный страх. Вот начало у меня не получается, а дальше я разгоняюсь. в конце фильм не сыграл. Ладно, обрежем. Сначала Нарежем. <решили> а? Нарежем. Ага. А теперь салаты. Вся пишем всякую фигню. Что? Что? А теперь пишем всякую фигню. <решили> да, мы. Выключи.